Громче! Здравствуйте, дамы и господа, с вами я, Тип, и сегодня мы снова снимаем Stalker RP э, в роботе. И сегодня, как, со, как обычно, со мной весь мой. Ну, не весь мой, это будет по э, моего отряда из э, Это Химера. Это Маой, э, это я хрен э, знаю твою. А, я Маой, я жду. А, подожди. А, Шуйга твою. Фин, путаю, Шуйга. А, это Фуйга, это Чень, это Маой, это Барин, он новенький, и это Трапп. А, да, и... да Трапп. А сегодня мы пойдем а, рейдить моноид. Знаю, моноида нету. А то, что пойдем а, мотить всех сталкеров подряд. А, вроде в человек кто-то еще к нам должен присоединиться. Если что, зачитывайте сообщения, которые там написаны. Я их не могу присылать. Ой. Если что, не... ребята, не пугайтесь, это тут номер можно... почты. Ага. Так, скорее да. всего, у вас не слышно, то что все нормально. А, так, ну в принципе, что, погнали? А -а -а. Да, товарищ Том, как, как, какие Давай, товарищ полку. Как я оружию. Давай, вот. Так, так, так. Нет, убей, все, можно снимать анимацию. Я снял. Уже. Я, я уже трапу знаю. говорю, я трапу говорю, я трапу говорю. Ииии. Вот так вот. У меня есть Вот э, нет, а ладно. Так, а э, Малой тебя ждем. Я тут. О, ну я Мао, Эх, могу Вот возьму. бы его семью найти. Понимаю. Так, ну что ж. Кого Я хочу сделать приятно его маме. Ой, я тут все уждет. Ну Малой, возьми оружие. А оружие? А ты что, не Нет, видишь, что блин. все с оружием стоят? Оружием, да, не слышно, команда. Опа, опа, опа, Во опа, чё, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, если э, женщину девушку оскорбляют, надо за нее скупиться, вызвать зентремену. Давайте. Разбираю сообщать, как только можно. Я просто, я просто закрою чат и буду вставить в сторонке и не вставить вас в сообщении. Потому что Ютуб заблокает, может заблокает его. меня. его. Я Дайте я с ним говорю, он думает, что я норм. Чел, дайте мне с ним говорить. И его! Да отойдите! Он думает, что я нам... спит. Да. да дайте мне сюда поговорить, отойдите! Он думал что я вам чего не бой поймет. Да отойдите, вы издеваетесь! А, ты сейчас ми... а... ну, снимаешь, а? Чел, чел, да, я сейчас снимаю, чё. Ел, иди сюда. Иди белик. сюда, Ел. Что? Что? что? Не подходите ко мне, не, не подходите. Белик. А Что ты, его ну, это скимер, от дружеских, да? Я только с ним от поговорить. Что он скажет? Он также скажет. А -а -а. Я не буду ничего говорить, я не буду на. А, а -а -а -а. Это не Герман, а -а -а. это если что молодец. Траб, запомни. Вейес. Герман. -а -а. Ладно, погнали по колонке. А -а -а. да, -а. да забейте на него, иначе. -а -а -а. а -а -а -а. Он тебя с первого назвал. Что такое? Надо видео записать. кейс это интересно, когда кто-то срвется Ну давайте вот на КПП. Вот куда вы погнали? но это уже КРП. На КПП просто вот тут вот станчить по позициям. Вот у вас вот этого сваркбауна. Вот станчить, а не еще Да, к вон, где там нас стоят. вот Кто у нас тут потерялся, по-моему? Кто у нас потерялся? А, тень на выску стал нормально. <Съ�1> а, фу, тут тут тут А, а. Quarantine... а теник стал, видимо. А, -а, -а -с -с химера, иди к это. Иди, иди оттуда иди оттуда иди... Отойди пожалуйста, отсюда. Так, стоп. Сметану укропа это химера что ли? Да, сметану укропа это химера. Все понятно. Химера, сейчас мы разберемся. Просто отойди. Может, Мож его отпинаем? Просто я не с концами... Да, ну, Ребят, пожалуйста, сейчас да. мы разберемся, сейчас мы разберемся, отойдите. Да блин, маой, это вот этот Герман, это маой. Господи, как... С... А, ч ⁇ короче, что ты хочешь? Адуев, Зачем отключать на звонок? Кто звонил? Так, я и. сейчас... А, трап, трап, трап, трап. Он, кстати, с нами не в звонке. А, трап в звонке, а нахрен ты мне звонишь? Трап, трап, трап, трап, трап, э, трап, Химера, сейчас мы защитим эту честь, отойди. Иди ко мне... А, зачем ты мне звонишь? Да, я тебе Да, это будет, наверное, долго. Спасибо. Нет, у меня нету, что ты звонил. Мне. Ты меня не звонил. Что ждать от таких чел. Они что, будут как послушные щенки? Нет. Мы вообще не снимаем. А, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, я как раз настроен был на этот контент давайте там мы возле салатбаумы сейчас почти все. Это иду в иду, иду, иду. так сейчас мы пойдем на точку получается 9 все по сути где кпп все идите кпп вот где салатбаумы так так Пропаганда, пропаганда, разумеется, как за безменило. Так, и пусть. Получается... Если что, я открою. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Че. Ема. Типа он пишет, подойти, я не вижу. Ема. Отряд. Пишет ема идт, а. давайте выступаем. Как-нибудь красивенько, давайте как-нибудь красивенько пойдем. А может быть построением черепаха? Хорошее предложение, только я не знаю, как его организовать. Это вот так вот, типа, все идут в одном направлении, как на параде. А где тут черепаха, стена. вопрос? Э, так, это давай... Это стена. Ага, да. Да. Так, ага, так, получается, да, да, здесь, это метафора, так, да, Так, да, да, сюда... да, так получается мауэлл из-за моего мауэлла из-за мауэлла из-за мауэлла из-за мауэлла из-за мауэлла встань. Блин, тот из вот, а а а, а. тебе почему Черепаха называется построение? Потому что в древности, типа, так вставали в отрядах, чтобы типа у всех же были раньше Все, его игно. Все его игные. Просто... Смотри, Имера, со ты, хочешь фокус? называясь на Escape. Escape, называешь Исус, получается, а, да. никнейм этого чела. Получается, кто это у нас? FTF на 11 получается берез, FTF 11 и тут есть блокировка далба репорт? и репорта нет так нажимаешь получается на вот это глаз в лумпе глаз в лумпе ага. а это нет не глаз в лумпе это просмотр аватара это получается на флажок нет это репорт а, это на типа блок типа блокировка так вот белес а. Лицо, Влад, почему он очень пахан? Ку сами хочет походу, хочет посмотреть. видео. В смысле, кто, кто ему сказал про видео? Кто сказал этому клоуну про видео? Я, не говорил. я, я не говорил. Кому Я тоже не говорил. Я не говорил. Че? Велес! А может он твой подписчик? Че тебе надо? Трав, че тебе надо? Откуда инфа про видео? ладно, я сказал, ничего Охрена! А что, мне, да. Зачем? Надо было промолчать. Ну что не Охрена говорить, если он будет про <свот> промать будет говорить. Но я его заблоковал, я его не вижу, что я он. Я его пишет. читаю. А я тоже его заблоковал, он у меня все равно есть. Но он быть в папке. Я не верю. Я, это будет долго. Okay. Наша тебе может, перезапишем там возле пещеры? Да, пофиг не. Это контент, это контент, это контент, это контент. За который тебя забанит YouTube. За который меня забанит YouTube, да. Я тебе и говорю. И вот он тебя не забанит. Короче, пофиг. Сама не забанит. Короче говоря, Велас. Короче, Вайк, идем дальше. Велас, бро, погнали как хотим. Я тебе так и не пояснил, почему черепаха. Ну по так, давай, попал. давай, поясни, поясни. Короче говоря, если кто-то скажет слово, когда я говорю, если б меня кто-то перебьет, то, то лох. Чтобы никто меня не перебивал. Потому что я это ненавижу просто. Короче, в древности, э, когда все в бойне носили щиты. Ну Но, а допустим, я тебе лох. Нет, кроме тебя. Молодец. Так вот. Все носили с собой щиты на бойню. И, типа, короче, это... Все эти люди были хорошо защищены за счет всех своих щитов. Короче, из они вот и друг, друг делали вставали, щиты спереди. И они были медленными, но защищенными. Именно поэтому черепаха. Так, смотрите, ну давайте займем точку дети если на ней не найдем никакого контента, то Ой, 750 рублей Ой, Стой, куда, куда вы посы назад, назад, точка 9 это вот это. Куда вы посыл? Опа! Ты даже старший позвание вызывает обзывать лохо. Я его сейчас сказал, кроме него. Подождите, вот мы вступаемся. Нет, например, я старше позваню, ты будешь меня лохать. Я это сказал, чтобы никто меня не перебывал Меня это прям жутко бесит. Вот реально. Вот рядовых можно обзывать плохо. Ой, Боже. Ты уже попал видео, чел, поздравляю. Может, я тоже буду снимать. Ой, я этого знаю, Чела. Вот это у нас. И мне потом видео велис, я тоже. А вы знали то, что я бог? Я умею летать, блин, стою, блин, летаю. Не нормально. Бояки, о, моноид. Нет, блин, мы монолитовцы. Мы солдаты, мы солдаты, мы солдаты. Мы солдаты. Мы. А это чипать долг? Это не до долг? не не, -не это а, не долг. А... Это обычные чели, которые а, представляют, который... представляют себя бандита. Это сталкер, который представляет. Не-не-не, ну, не, -не, -не, -не, -не бандит... это не это не Дензер. Мало не Дензер название. Нет, это канал. Канал называется Чип. Ну я входить ссылку скидывал. Эээ, Я сказал второй канал. А, второго канала нету. А, это подожди. Второй канал мой, я А, второй канал. Не, это не бомбили. чей канал? В чей второй канал, подожди. Я тебе скидывал канал а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 Нет, Короче, я услышал. Короче, Арина тебя подписалась. У меня 41 э, а подписчик, спасибо. Конечно. А, блин, а номинала я уже записал. РП-сталкер в Roblox. А почему не с большой буквы? Потому что они хотят большую букву писать. Не уважаю я эту мне игру, но не играю. И ну, нас так, подождите, а так получается так про на вот эту наверх вот этой ферни, а, так на стенке Малой, съезди, а, тень наверх, тут тень у нас вот снайпер. Как Раз, я, я стоял. Ну типа кто, кто, кто, кто? Так, а Нужно Малой, малой Чиха, снайпер. Малой, а ты, погоди, это тень, Малой сюда, я на Малой. Стояла, я сюда Маоо, и сюда остановись, где я. Где я остановись? Я в другой стране еду. Где ЕС, где, где, где, где типа ЕС? <соединяем> вот, вот он. <становись. соединяем> да? а, так, ну это <соединяем> а, так, трап тут. А, а, а, Химера, может уйти тут вопло в этот ему сказать. А может, командир, идите сюда, я покажу быстрее. Зайти по плитами чуть-чуть. Командиры, иди ко мне. Так, ну. Может я тут буду стоять? Ну давай, стой тут. Опа, там кто-то ходишь, не Да. Дожди там целая толпа! Вояки, вояки! Это вояки, это вояки! Е-ма! Погоди, это. Они стрейдут по. Подожди, тут маска одного из нас. Тут маска одного из нас, ну ладно. После... А это наверное, это не после рейда монолита, что ли? Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, а, стоп. Моналита не появился, чисто небо, чисто небо, чисто небо. Чисто небо. Амир Хан Амирхан, Амирхан появился. Над начался нонер со своим.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 Да, вот это интересно, конечно, клоуны нарисовались. Нет? Маршал Ой, такой, не знаю, Бундун. Ей. А к вам Старцы, кто да? отдавал приказ занимать? Ночью? Нашел шею. Кайф. Давай с Ой, season 0 неgone у конечно глав у менян нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 때� attnicknesirets фynenadeфандistyen комп или от появляются тем нет Антиков, а, господи, что тут за Ахинея будет? Лан, а, погнали, блин. Короче, занимаем эту площадку. Это теперь на. Типа, погодите, бодь. погодите. Сейчас да. будет на <свист> этот преранг. А, Сейчас будем нач... начнем, его спрашивать? Эх, шарик, я как и ты, был на цепи. Шарик. <связывая> <связывая> Полковников же нету, Жонь. Опа! Фрирангер. Рангер, фу. Гав. Куда направляетесь? Ага, собаку пустил за попу. Я тут стalker. Велес, Велес. Велес? Смоляй в него, он, он за наемник, Он нам враг, да. Не-не-не-не-не, успокойтесь, успокойся топор. Аплод... Тут у нас тут не оттуда. Просто держите их на прицеи. Вот этот скрирангер вообще, походу, бессмертный, потому что Фокс на посту сейчас... Кто сюда бежит? Наемник. А я наемник. у нас вот. до задницы. Вот. Сейчас для нас мы просто мушка. Они, они, короче, увидели, что у нас тоже немало и убежали. Нет, просто. нет, нет, нет, э, капитан Юми, ответил? А мы просто, а я просто вылетел, просто охренеть. Офигенно, <соценно> я вылетел. Нет, надо пожирнее, я пожирнее. Так, сейчас будем тест на фрерангера проходить. Кстати. Товарищ командир. Товарищ командир. Товарищ командир. Да, ч, говорю. Да, просто я не слышу. Просто вас не слышно было. Мой друг хочет к нам в, в, в отряд. Примите или не примите, проверка будет или нет? А проверка будет, но по пользе. Ну хорошо, и тогда мне надо его сейчас найти будет. Это шляпа с боком, у меня уже глаза мозолит. Такая фигня. И не мозоль глаза. А? Я вспомню, как Сидорович и говорил, иди, не мозоль глаза. Сидор, я теперь могу на сервак зайти, потому что людей много. Хочется в лавочке ДК взять и Зазад. дать его, чтобы он сожрал его, проглотил. Опа, мы еще одного капитана сняли. Фрирангера. <связь> Нас Бра! только что обошли. Да нам На задницу. А может быть мы уже спецоперацию начнем, если ч мы уже опоздали, наверное, на час. Ааа, да, как-то уже пофигу на. А ч, монаитовец хотя бы один. Один монаитовец есть. Только мы <Batista> я тоже <просто> сказал, <g Busy> что. что Готовимся идем к монаиту. Один монаитовиц есть. Я уже погнал. Не, да не лез. Да. Если что, я это сказал уже минут 20 назад. А, ты это минут 20 сказал? вообще ну, Мы то да. Ладно, идемте монаит фигачите. Я уже первый, Давайте блин, идёмте. погнал, потому что я хочу повышения после стольких лет. Идмте к Мону Я тоже хочу. Я, блин, первый, блин, погнал, как бы. Если О, чё... наконец-то я соношу базу. Я хочу сбор у базы Монаита. А если что, скажу я себе там. Я не думаю. А может он в баре? не он не может там быть. Ребята, он с собой, баре, не Это, но на это, но на там, мы не можем. Ну, как по в баре, это вообще кринж. Это вообще не то, что военный может быть в баре, это не факт. Военный, кто видит долго. Но вот моноитовца в баре я ни разу не видел. <связывая> вот Самый я, который в подвале бандитов видел, наверное, группу монолитов. <связывая> в подвале бандитов, ну, бывает, но ну, это норма, не волнуйся. Это... Я видел военных, которые, блин, что было там только 5 челиков. Кстати, и а почему мы все время и... именно за военных играем? Ну, а у нас отряд, типа, не знаю. Военных. Да. Но а, ты же снимаешь именно про РП. Ну, Почему именно за военных? -то? Ну вот раз снимал... если. РП это за сталкеров походу. Подожди, ну нет, нет, нет, подожди. А, -а, -а, а так то в последнем видео я снимал вроде за наемников, если я не ошибаюсь. А может быть за бандитов сыграем? Бандосы будут в следующей серии. А когда следующая серия? команд зависит, мангель, зависит мангель, от количества я... лайков э, под видео 5 париж командир я уже возле базы монолита я могу посмотреть не как раз, я столько не... стуча видео подожди как ты, я как уже подожди, там я... стою подожди, как... тот самый я у которого 50 подписчиков и ни разу не просил лайков да, да блин, я прошу у меня. Ты слышал хотя прос привет А вот он, стою, блин, часами, вон, я гонщик. Так, нет, стой, не обязательно, не бязать. вот тут у входа. Тише у вход... стоим, я проверю. У входа, у входа стоимся, я... вот тут, вот тут, стой, стой, стой, стой! Стоимся, вот вот вот вот вот вот где... а, Короче, заходим за. Не светите! Заходим. Не светите свет! Тихо. Включай камеру, Велес. Включил. Давно уже. Сейчас будет жесткая РП. Я скритно проникаю. Я видел монолитов сайт. Чего? Огонь по монолиту. Это по какому именно? По вот этому, который на стенах стоит? По каждому. А. Еще там делайте типа РП-отогрыш, что типа ранен. А, ну я с ней отыграл, ладно. Сейчас. то нас как-то мало шути, чем... Да, кстати, нас что-то мало. Я от первого игру. Умал налиту. Тот самый. Блин, тут раненый. Я еще аптечку не взял, черт! О, боже, что я за медик такой? Офигенный медик. Что этот наемник делает? Где наемник? Куда попал? Вот за. The... А, он на ФК. А. Я уже на крыше базы монолитов. Как так? А мы да за основной отряд, мы на это основной трап по не убьет уже там. А я скрытно их обошел. А так нельзя. Иди, давай, ты говоришь. Ал ⁇ Короче говоря, тут сейчас будет жесткое РП доставание поле из колена. Я я за этим слезу. А Ах! А Ах, плюв, такие уже... Показалось. Ну думаю, по-моему, за чипа отыкаюсь, всех моноидов Со смачным звуком вытащил за секунду. Так, ну по-моему, мы всех убили. Еще там. Можно теперь залутать это все дело. За я бомзары не могу скачать. Я вылечил, за за жай я бомзары не могу скачать DAISE и играть в нормальный rp Приходится играть в эту. Ну блин, а что это тебе не rp то Сильно. Так, заходим в окно. Не интеррес, Вот что? Через окно. Я тут лутаюсь, я паркурист, я паркурист. То есть ты лутаешь NPC? Да. М -м, <с <с логично, логично, Все. пистолет, о, пистолет. Какой? А, берета. Берета <с 92, закусы чем? А у тебя есть... О, тень поддался моновиду! начал поддаваться а где стоп а где я Спорти а, -а, а священный моноид месяца занул короче пистолет арп -бол болезнь головы вы ч ⁇ священный моноид мы короче теперь отряд моноида формативно кстати, да, от Давайте я выживу и вас потом типа спасу. Надо mm -hmm. Скачивать скачивать вообще-то... точнее, покупать. Это могут просто нам смачно дать. По морде. Такое-то, что мы... Так, да, надо заканчивать это видео. иди посочись пока. Красиво, красиво, посочись в конце. Смысл построения-то. У нас какая-то фигня была полностью. Да, знаю. Так, это все. <связывающие> Это помню. уже даже не РП было. Ну да. Будет, значит, так. <гас> так. Второй монолитовец появился. Не пора. Построю ног. Ну, Хотя, по сути... А, в принципе, всем спасибо за просмотр. Всем а, пока. Всем пока, да. Пока всем. Удачи всем. Дня приятного. Видите, кто кушал?